вечер, день, ночь, не знаю, что у вас там, тема сегодняшнего расклада, что на сердце к вам сегодня. Первое, второе, третье, четвертое, выбирайте любое время в комментариях и поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, вот такая интересная тема предложил интересный человечек в сообществе, поэтому, когда я говорю «давай тему. «Давай тему не сиди на попе ровно». Поэтому вот, что на сердце к вам сегодня. Человечек сказал, что в принципе в этом раскладе мы можем просмотреть все, что угодно. Поэтому если вы думаете, что вы прям на сердце ничего, кроме «вы», и если там вдруг какие-то проблемы, то это не значит, что о вас не думается. Просто в данный момент времени, в данный какой-то на сегодня, именно в этот момент, когда вы посмотрели этот расклад, вот эта проблема, либо какая-то ситуация очень сильно затрагивает сердце данного гражданина, которого вы загадаете, либо гражданочку. Поэтому Короче, как-то так. Если вы думаете, что вот-вот, нет, нет, я не на сердце, он меня не любит, ну, давайте, ну может быть, правда, у человека какие-то реальные проблемы, которые, ну, вот, ну, не до тебя, милая, ну, ну, не до тебя. Такой же тоже может быть, со всеми такое бывает. Поэтому давайте, здравствуйте, кто выбрал у нас желтую свечу, что на сердце к вам сегодня? Так, что на сердце к вам сегодня? Что на сердце к вам сегодня? Здесь больше окунание в какую-то ситуацию, которая очень сильно угнетает человека и как-то, я бы сказала, играется с ним. То есть здесь больше а, весь спектр ощущений, эмоций а, у человека а, м -м, больше сфокусирован на одном. Возможно, человек просто не удовлетворен какой-то своей а, в данный момент а, потребностям. То есть не все потребности в данный момент... А, в данную ситуацию на сегодня, просто удовлетворены и человек этому очень сильно не то что рад, а как-то как будто дали поддых. И вот здесь вот, что, что на, на сердце к вам сегодня? Пока на сердце больше сфокусирована вещь на то, что человек не достиг, на то, чего не смог, на то, чего не получилось. Четыре человека, они а не рассматриваем мужчину-женщину. Ну ладно. Ладно, раз уж так сказала, что, соответственно, значит, без женщины и мужчины. Поэтому вот, короче, как-то так. Да, человек не то, что потерпел как-то фиаско, а человек как-то как будто не найдет какого-то выхода. Либо у человека что-то... Не получается, либо не находит выхода, либо как-то вот, возможно, страдает самооценка, либо не достиг того, чего хочется. но не совсем того, чего бы хотелось. Возможно, достиг каких-то результатов, но немножко не тех. Возможно здесь какая-то коробит какая-то идея либо мысль для каких-то действий у человека в жизни. То есть человек сам себе здесь босс это однозначно. Либо руководит своей собственной жизнью в очень прямом практически смысле. Не упускает ни возможности никак. Ну просто даже если у человека все хорошо, что-то человеку очень даже все равно гложет. Если даже достиг профессии все-всего-всего. Ну, как здесь сфокусировано внимание на то, чего не достигнуто. Хотя достигнуто много здесь человеком. На полном серьезе, здесь достигнуто очень больших и приложено очень большие усилия. Я бы сказала, некоторые даже титанические в каких-то степенях. То есть. Дорогие мои, если, может, какое-то взаимодействие с работой, если в физическом плане, если в моральном, если в умственном, у каждой, у каждой работы есть свои какие-то последствия и своя какая-то усталость. Поэтому, пожалуйста, если человек думает головой, а не руками, то это не значит, что он не устает. Если, если есть такая вещь у кого-то, и кто-то об этом человеке так думает. То есть я бы сказала, больше человек здесь на, на каком-то пределе, на каком-то больше диссонансе. За человеком, кстати, можно это проследить, как некоторый упадок духа, либо настроение упало. Здесь бывает сильные, кстати, переживания под каким-то рубежом, тоже может об этом говорить. То есть здесь больше человека беспокоит очень серьезные, я бы сказала, глобальные вещи, возможно, по поводу проживания, либо брака, либо отношений, также здесь можно затрагивать, либо по обыденности его жизни, возможно, что-то не совсем так, как он планировал. А, кстати, как ни странно, в некоторых заблуждениях человек, кстати, найдет некую для себя новую какую-то стезю, либо новую идею, и будет по ней двигаться. Что самое интересное, где-то поблуждавших своих неких страхов и в каких-то огорчениях, либо заблуждениях человек на что-то наткнется. На реализацию даже новых проектов Либо нового отношения для себя Либо новых отношений для себя Если вы спрашиваете, допустим, про одинокого человека То есть здесь, и что самое интересное Здесь у человека как бы все нормально во-первых, что-то, что-то, что-то, чего-то не достиг, чего-то не получается, чего-то где-то еще есть какие-то некие блуждания, есть некое непонимание. Но человек достаточно, возможно, даже профессионально подкован, хорошо также я могла бы сказать. Э возможно, не какое-то повышение тоже получил, либо как уж чего-то человек чего-то не достиг, но при этом приложил очень большие усилия к этому. Далее, возможно, некоторая победа в его жизни присутствует. Возможно, по поводу женщины, или по поводу его самого, этого самого человека, реализации его в полной деятельности. Но что-то гложет. И это что-то гложет также здесь, Присутствует. Но здесь больше связано с тем, что в данной, челов... в данной ситуации творится. То есть здесь идет как не по порядку. Какое возможно, какое-то событие, которое либо будет, либо было, которое очень сильно волнительно для человека, и он сильно, этот человек переживает за это событие. Причем это достаточно на очень во всех уровнях, я бы сказала. Возможно, просто может и не хватать также сил на какие-то вещи, потому что вот какие-то события просто очень серьезные произошли в жизни. Это, кстати, если вы замужем с этим человеком, это не может... Может это касаться вас, да, но здесь не прямолинейность. Это может касаться дома, это может касаться детей, это может касаться его самого, своего собственного, его дома, либо ее дома, не зависимости от вас, с кем, если он, допустим, с вами проживает, а он, у него родители. Здесь может какой-то родительский дом этого человека... Тоже под какой-то непонятной вещью. И он за это, человек здесь как-то переживает больше за какие-то такие вещи, того, чего он... Но здесь больше как не видит выхода и, не, и видит какой-то фиаско в каких-то вещах. Вот. Но что самое интересное, в ближайшем, я бы сказала, будущее у нас луна, девятка чаши, восьмерка мечей. Возможно, здесь под каким-то может, опьянением, да, для себя человек что-либо подчеркнет и начнет, возможно, какую-то новую стезю и новое понимание вещей. То есть здесь больше какой-то такой момент. Как-то по-другому, может быть, с другим подходом будет двигаться. Да, дорогие мои, в ближайшее некоторое время, я так понимаю, если человек будет по-новому для себя двигаться в новом интересном направлении и будет прилагать к этому усилия, некоторые, я бы не сказал, что здесь все, здесь кто-то скажет на авось, кстати. Здесь будут люди, а здесь люди, во-первых, по сочетанию карт привыкли отдавать много чего и отдаваться полностью, либо выполнять работу на 5 плюсом. То есть вот здесь почему-то какой-то больше человек отдает везде. И Эта отдача ему, кстати, поможет для продвижения в каких-то своих целей и результатов. то есть, возможно, какой-то некий план у человека возникнет, что хочется очень сильно достичь. И человек на максимум своих возможностей и сделание приложения к этому максимуму, так же, как и в начале здесь, То есть я так понимаю, так это человеку свойственно. <смех> Здесь есть какая-то отдача, самоотдача очень сильная. Я бы сказала большая. Возможно, человек знает, когда действовать. Что самое интересное, человек знает, и человек этим, кстати, добивается очень многих побед в своей жизни. Приложив много усилий, он добьется каких-то своих поставленных результатов и поставленных целей в отношениях с вами. В отношениях в общем как-то. То есть здесь я бы сказала, что-то что будет человеком другое твориться, что-то интересное, но и при этом действовать своевременно, что самое интересное будет. Вот что. Возможно, будет помогать, будет поддерживать, будет чего-то такое интересное снабжать. То есть человек какая-то будет присутствовать некая деятельность в ближайшем там, будущем, но совершенно новое Здесь какой-то такой момент. Также я бы сказала, возможно, в плане финансов, работы, либо его понимание как-то оно ну, должно что-то строиться. Возможно, также связано с какими-то вещами, возможно, с какими-то инстанциями. Тоже я бы сказала какой-то такой момент. То есть здесь, в принципе, прям нормально. То есть здесь некий просто катаклизм кризиса, и человек сам решит это все, но очень сильно непонятным для себя самим образом. Возможно, на уме где-то, может быть, где-то что-то прояснится, может быть, он что-то попробует. Вот здесь вот как-то решит действовать по-другому вообще, вообще иначе. И он будет прилагать к этому усилия, но не полностью. Здесь не, кстати, здесь человек, он не завоевывает силой все-либо. Здесь человек завоевывает все разумом и тактикой. Ну больше здесь о тактичных людях говорится. Нет, о тактичных именно не в плане общения, а тактичных в плане действий. Поэтому вот, короче, как-то так Интересненько Да, ну человек, кстати, перевернется Некоторая жизнь, некоторая такая судьба Это связано, кстати, возможно С некоторыми мужчинами в его жизни Либо под взаимодействием некоторых мужчин Будут какие-то эти изменения А эти изменения приведут к новым берегам, кстати Которые человек очень бы хотелось да, человек получит то, что захотел. Дорогие мои, ну вот здесь какая-то такая история. История интересная, познавательная. Надеюсь, что с человеком все будет и окей. Okay. Поэтому какая тема, всю тему вижу. Давайте, что на сердце к вам сегодня? То есть вот здесь я, вот почему-то я не женщина, не мужчина, я прям как-то сразу начала. То есть человека... Но здесь касаемо всего, возможно, также работы, больше денег, взаимодействие с другими, дом, дом, построение чего-либо. Здесь больше, конечно, касается вот каких-то таких вещей, не особо не любовных в сфере. Не сказала бы в любовных, в любовных нет особо таких карт, но я их не могу и не отрицать все равно. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал голубой вариант. У вас интересно, что на сердце к вам сегодня? Что на сердце к вам сегодня? Так, у нас рецепт. Когда я хмурю в брови, значит, что-то непонятное хридет. А грядет? А здесь заморочен. Здесь на сердце человека какая-то фикс-фикс чего-либо. Заморочив, полное э, такое движение. Там какая-то неотвратимая судьба, не ситуация, а здесь э, какая-то прям идея, я бы сказала. Деятельность, идея, род занятий, хобби, одержимость этим. человек хочет всем понравиться возможно человек хочет что-то сделать но как-то внутри это как-то не удается есть какие-то внутренние ограничения возможно внутренние страхи и фиаско которые уже человек пережил который не дает ему дальше действовать здесь человек пытается быть быть и взять под ответственность свою собственную жизнь. И то, чем он занимается, что он чувствует. Вот здесь я бы сказала больше какой-то такой момент, это раз. Здесь может и проигрываться то, что человек в принципе на чем-то зациклен. Здесь есть какая-то цикличность и момент зацикливания. У нас дьявол, пятерка мечей. Я бы сказала, у нас и смертушка королева Пентакли, восьмерка чаш также, э, двойка чаш. Я не говорю, что восьмерка чаш это момент цикличности. Восьмерка чаш это момент поиска. Девятка, девятой чашки может она отыгрывается, в принципе, таким образом. Но и как некое расстройство, как пятерочка тоже может пятерочка мечей. Поэтому я бы сказала некая цикличность. И также у нас самая первая у нас карта Мир. То есть, что на сердце к вам сегодня? Я бы не сказала здесь, что на сердце. Здесь одержимость какая-то, какими-то вещами, какими-то пословицами в жизни, какое-то построение некой идеи для себя, возможно деятельности. Но тем, чем он занимается в данный момент, то есть одержимость в данный момент проявляется больше, чем в то, что он сейчас занят и делает. Ну, дорогие мои, давайте так, вы поэтому суд, посудить можете, допустим, человек очень сильно здесь может работать, очень сильно отдавать какому-то хобби, очень сильно отдаваться каким-то отношениям, то есть здесь может до такой степени, то есть чем-то заниматься, вот, вот здесь больше как-то так, здесь некая одержимость, я бы не сказала, что здесь что-то там на сердце, любовь, морковь, сплошные помидоры, нет, хотя и двойка чаш выпала. Здесь больше нужны какие-то подтверждения и факты для того, чтобы все в жизни человека поставить по своим каким-то углам и улочкам. Я не думаю, что человек, кстати, верит всем подряд. Здесь больше человек как не особо всем доверяет. Есть какой-то момент доверяем и проверяем. Многие, много здесь сочетаний такого, чтобы это можно сказать. Некоторая, некоторая какая-то разочарованность, некоторая боль, возможно, от другого человека Либо от взаимодействия другого человека, либо от, других, либо от мыслей от другого человека Вот здесь именно как-то от взаимодействия, от контакта с чем-то, либо с кем-то у человека Вот как-то вот как изменилась что-ли жизнь, я бы сказала Возможно, здесь и в данный момент в степени уже присутствует некая боль и некое огорчение по какой-либо ситуации, и человек так одержимый тем, что очень сильно это хочет либо приблизить, либо решить уже наконец-таки хоть как-нибудь, и здесь все равно описано об этом. А что, а что конкретно к вам на сердце? То есть здесь понятно, что здесь человек полностью по чем-то. По чем-то. Под, чем <соединяющий> под, чем под идеей, под решением проблем, под исканием всяких кубков, под решением каких-то ситуаций. Вот надо, вот выкуси, выкуси, выкуси, выкуси. Сейчас хочу. Вот здесь все то же самое. А что к вам-то на сердце? Король Пентакли, император, смерка мечей, рыцарь мечей, двоечка Пентакли. Я вот две карты сюда, две карты сюда кину. Потому что здесь не очень хорошая информация, но для кого-то она очень хорошая. Для кого-то нехорошая, для кого-то хорошая. Поэтому вот. А, кому надо, он уже все... Этот человек, кому надо, что надо, он этот человек уже все сделал. Дорогие мои, что тут на сердце к вам и к тому, кто загадал? Вне зависимости от того, в каких вы отношениях с этим человеком находитесь, человечек очень достаточно прямо, я бы сказала, сказал и показал уже по отношению к вам, как он к вам относится. То есть, если это бывший, бывший там от вас, ну не то что без ума, а вообще от вас подальше, то есть этот человек тогда и высказал какое-то свое уже отношение и достаточно показал, что в принципе вы этому человеку не нужны. Если человек показал свою любовь к вам, и но человек сейчас не с вами в данный момент времени, ну в своих каких-то неких думокомандировках командировках тому подобное, то э, можете особо не сомневаться в этом человеке потому что человек уверен своим каким-то желанием и стремлением и тому подобным я бы не сказала что здесь может как-то здесь кстати очень сильно хорошо э, люди не то что приукрашивают, действительно здесь хорошо общаются Но здесь люди кстати могут волошу на уши вешать да да я не спорю но здесь не лапшу вешать а скорее разговорами показывать некую свою любовь либо свою нелюбовь к данным субъектам. Здесь больше вот какой-то такой момент. То есть я бы не сказала, что здесь семерка мечей, там рыцарь мечей, двойка пентаклей, как-то вас обмануть и вытянуть все. Здесь у нас паштуз жезлов и восьмерка. Вот восьмерка мечей, десятка пентаклей. Здесь есть некая верность каким-то своим авторитетам жизни. И здесь может человек быть инфантилен в каких-то вопросах, это да, здесь есть некая инфантильность по отношению к каким-то вещам, но здесь человек ясно дал понять, либо уже снабдил вас знаниями, некой информацией и уже достаточно показал, какое отношение он к вам имеет. Я бы не сказала, что здесь человек передумыватель. Да, здесь больше у человека могут разные эмоции, искать, скакать и прыгать. Здесь человек достаточно эмоциональный, я бы сказала. В принципе, у нас по рыцарям по таким вещам. То есть здесь не сухарик. Здесь уже человек показал, он достаточно и сколько он к вам относится. Но здесь здесь здесь показаны некие эмоции, но здесь показана какая-то вера в своих собственных принципов и самому себе. Это здесь как-то важно в этом человеке. И вот здесь вот, что на сердце сегодня у человека, здесь больше человек показал то, что он уже, у него уже на сердце по отношению к Но Здесь больше какие-то такие вещи. Так, давайте далее. Здравствуйте, кто выбрал красный вариант. Что на сердце к вам сегодня? Что на сердце к вам сегодня? Ну, прям это, нет, ну, прям... Это окей, это о, дьявол, двойка пентаклей, вроде как и второй вариант, вроде как и похожий, Ну, давайте смотреть, в чем именно различие, различие в руках, а в различии то человек, О, это человек контроллер, человек все контролирует, за всем следит и ясно, ясно, ясно, я не удивлюсь, если пароли от телефонов он знает, поэтому... Девчонки, меняем пароли, да, если у вас там, если кто-то там. Да. Ладно. Не, у этого человека все хорошо. Всегда. Должно быть. И как, никак иначе. Но ну, человек покажет, наверное, в последнюю очередь некую какую-то свою, какие-то болевые синдромы. То есть человек над чем-то сейчас скрупулезно работает. Это раз. Он, возможно, и какими-то э, хитрыми методами, нестандартами пользуется, два. У человека все хорошо здесь. Но есть какие-то вещи, которые его приводят в какую-то такую депрессуку, типа, и не очень сильно нравится, либо не так, как вот идет. Возможно, что-то заканчивается, возможно, некий... Заканчивается новое. новое. Заканчивается ли? А, -а, а, не заканчивается. Я бы сказала, здесь человека не на все хватает. Вот что в чем дело. Ну, человека, возможно, не просто на все хватает силы, физики, в физическом мире. Здесь больше какой-то такой. Здесь не заканчивается. Здесь нету предвестников десятки мечей. Десятка мечей может отыгрываться реально как нехватание сил, да, как десятка жезлов может она отыгрываться. Но десятка мечей обычно отыгрывается только в том плане, когда усталость вызвана головной э, всяким бредом, либо обстоятельствами, либо когда мозги работают очень сильно много. Вот в чем десяточка мечей. То есть, в принципе, здесь у нас и пажик, и тузик. Человеку все здесь нормально, у человека здесь все хорошо, человек трудится, старается... Вот, вот, дорогие мои, если не с вами этот человек, ну, значит, точно не хочет. Вот я прям тут сразу говорю, потому что здесь человек делает то, что он хочет. Он ä, взаимодействует с людьми, которые он хочет. Если он с вами реально не хочет общаться, вот этот человек, он вас никак вообще тогда не относится, потому что... Здесь больше также преследуют какие-то собственные цели, но здесь, я бы сказала, по дьяволу, по рыцарю Пентакли, по двойке Пентакли, как человек больше, как не сам подвержен какими-то вещами а больше сам под его, возможно, либо главе либо под его каким-то подразделом кто-то что-то трудится, либо кто-то что-то делает. То есть здесь, возможно, как-то человек на кого-то влияет, либо взаимодействует, либо кого-то держит, либо в уздах, либо еще что-то. Здесь может влиять и, как показывают некие, возможно, как здесь авторитет может быть, проигрываться, почему бы, собственно, и нет. Я бы не сказала здесь авторитет авторитетом. Привет-привет-привет-привет спонсорам, всем. Но здесь немножечко, возможно, просто силы на все самое интересное, вкусное нету. Но связаны это силы больше с мозговой деятельностью и, конечно же, с трудом, который он сейчас это все оформляет, либо делает. Дорогие мои, здесь больше как-то так. У человека все хорошо. Дьявол больше показывает на него то, что он старается все держать. Он старается все нести, возможно, на себе. Либо уже долго над чем-то работать, либо уже долго скопают. Вот здесь вот это то, то же самое. Дьявол, повешенный рыцарь пентакли, так ли это как мыши. Ну, чисто одна карта мышки. Ну с пашмущем. Пожом тройка мечей мышки. Вот это вся одна карта. Поэтому здесь, да он на сердце в зависимости от того как вы настроены, дорогие дамы во-первых, здесь мужчина основывается на вашем настроении, здесь мужчина основывается на том, как вы действуете, что вы чувствуете в первую очередь. Во-вторых, во во а здесь мужчина… Если не вместе, мужчина не согласен с вами. Вот здесь какой-то такой момент. Но здесь больше, я бы сказала, больше тогда о паре, о какой-то стабильности. Я бы сказала больше здесь о парах. Если здесь одинокий ну правда, здесь мужчина действует, мужчина заинтересован всегда, мужчина mm. делает для того, чтобы быть даже заинтересованным в каких-то вещах. То есть этот человек прилагает усилия, человек взаимодействует и еще, как бы, основывается на других людях. Девчонки, если правда здесь одинокий, вот без этого человека вы осторожнее с этой позиции Но, по крайней, по крайней мере, здесь человек, если вы там одна и тому подобное, я бы не сказала, что здесь треугольники, луны, пятерки, непонятные ситуации, здесь больше человека основывается, человека радует то, то, которое у вас настроение, то, чего вы думаете, что вы. Вы чувствуете, человек больше основывается на вас. Почему еще? Я бы сказала: здесь у нас императрица пятерка э, Пентаклей, шестерка мечей. Возможно, здесь женщина недостаточно чувствует, что человек ее любит. То есть, вот здесь я могла бы сказать как-то так, но человек, возможно, просто как-то. Под что не все ему подвластно, дорогие мои. Здесь могут быть, могут быть как... Возможно, не особо значим. И чувствует не особо свою значимость в каких-то ситуациях. Немножко как потерял уверенность в себе и в своих силах. Здесь может быть надрыв. Вот в это связан и именно вопрос, почему здесь задали именно с этим. То есть, возможно, здесь человек не подвергнут какому-то неприятному... Возможно, оскорблениям либо вещам, которые кто-то здесь делает по отношению к этому человеку. То есть вот как-то вот как не в своей тарелке. Я бы не сказала, что здесь любовь, я бы не сказала, что здесь не любовь, здесь больше негативное чувство эмоции, нежели как-то позитив. То есть человек может с чем-то не согласен, может это просто как переходный момент. Я бы больше бы сказала в каком-то таком ключе. И кто-то здесь основывается на ваших чувствах и мыслях, и весело ли вы, либо весело ли вам здесь также, если вы в паре очень сильной и крепкой. Вот, поэтому, ну, здесь может какая-то просто ранний человек, либо человек может в обиде по отношению к вам, если вы что-то ему сделали. То есть здесь больше немножко о негативке, немножко о неприятных моментах, нежели о позитивке сказано. То есть там любит, не любит, все дела. Поэтому здесь есть чувство, но больше как-то чувство как собственной ненужности не незначимости в этой жизни по отношению к вам, если вы загадывали на мужчину. На женщину, если загадывали то же самое. Здесь то же самое, кстати, играет по отношению к женщине к мужчину. Как-то вот какая-то какая есть ненужность, есть какая-то непонятность. Вроде все хорошо, а что-то не хватает. И вот здесь вот именно что-то не хватает. Не зря же песни на заднем фоне играет. Ладно, осторожно выбирайте позицию, если вы вдали от этого человека. Так. Вам надо зажечь в себе огонь и в своем молодом человеке также. Здесь вот как-то зажгите огонь в себе, и, возможно, зажжется у вашего человечка огонь. Здесь немножко надо новенькое, новиночку, какое-то такое приятное времяпрепровождение, что-то вот такое вот интересное, что вот по было между вами. Возможно, вернуться к таким каким-то неким истокам, из чего начались ваши отношения с этим человеком, если это все-таки такая любовная сфера то здесь надо немножечко принести какого-то некого огня в ваши, в ваши отношения, в вашу жизнь, и в вашу даже жизнь кто загадывает. Это тоже здесь, я бы сказала, касается. Здесь раз, раз у нас во а двоих тут людях, и, соответственно, здесь и может такое присутствовать. Вот. Дорогие мои, вам немножко нужен как глоток свежего воздуха. Как вот, как не знаю, как вот это то же самое, что пиратские корабли. Вот когда не, поймать стиль, это когда поймать этот ветер, когда что его понесло. Я просто не знаю, как это красиво и правильно говорится, но я просто писала то, что я бы сказала, прочла. Поэтому вот здесь я бы сказала новую волну для себя, очень сильно новую, с чего, возможно, началось. Либо то, что вас вдохновляет, и немножечко вот под таким каким-то парусом идти Ваших, с, вашим, с вашим человеком и ваши там отношения. Немножко нового, новиночки и какого-то огня. Возможно, здесь огня на каких-то спорах, либо выяснения, чего-то интересного. Ну ладно, это не всегда для всех пар работает, но это как некая такая зажигательная момент. Ну, здесь может это присутствовать. Почему, собственно, нет, если там оно есть. Вот. Спасибо. смотрится что на сердце к вам сегодня давайте дальше здравствуйте кто выбрал у нас фиолетовый вариант что на сердце к вам сегодня Ох. ну я здесь отдохну что на сердце к вам сегодня О, или нет или нет, или нет Метание человек. Вот что на сердце к вам сегодня Здесь человек метает бе. Не то, что не бе, не ме Вроде как человек решил, но не очень И вот здесь оно все и видно То человек хочет по-нормальному получается, возможно, как всегда Либо какие-то ситуации не благоволят его хотелкам Вот как-то не благоволится все а Также человек может вести сам какой-то образ жизни Либо как-то отстраненный то есть человек немножко в каких-то своих больше, возможно, также страхах копается, копается в самом себе, разбирается в том, что можно, что нельзя. Возможно, проводит какое-то учение, либо сам чему-то учит. То есть здесь больше как немножко метание души из, из этого «в порожне», как это говорится, вот это пословица, «из пуста в вроде как-то так александр еще постоянно говорит поэтому я и сказал поэтому вот короче как так что в принципе какое-то его отношение к вам, то есть человеку метание видно, человек не знает, чего выбрать, человек не знает, чему прислушать, человек возможно за все хватается, возможно привык, возможно уже уже привык давно, а, вот, возможно, кстати, некоторые люди здесь ответных каких-то шагов и действий от других людей хотят, другие мои, здесь и здесь очень сильно об этом сказано. То есть, человек ждет каких-то действий по отношению к нему. Любимых, дорогих ему людей, кто в доме. А как узнать, как он к вам чувствует? А он с теми проживает, либо с теми взаимодействует на постоянной основе? Вот, дорогие мои, вы не то, что никак не узнаете. Вы узнаете по его настроению, по его сонастройке. То есть человек счастлив с вами, несчастлив. Но здесь человек присутствует с теми людьми, с кем бы он хотел присутствовать в этой жизни. То есть, больше, я бы сказала, немножечко в таком каком-то хэппи -энде. То есть, вы никак особо не узнаете, только по его настроению, по его какому-то некому счастью в душе. Может быть, он, не знаю, с вами там, не знаю, живет и он счастлив. Значит, он счастлив вас любит, хватит морозить себе голову. Если он счастлив, не знаю, с кем-то, с какой-то, как будто он счастлив, с кем он живет. Вот здесь вот, вот, простите, дорогие дамы, если, если здесь любовники. Здесь с кем проживает, с кем состоит в семейных взаимоотношениях. Очень бы я бы хотела, бы рассказать бы об этом. Немножечко неясный такой молодой человек. Да, он дела делает к тем людям, с кем ему хорошо. Он дела делает, он берет ответственности, он делает, он стремится, он даже ждет. Если кого-то здесь ждет, то ждет. То есть вот здесь человек прилагает усилия для завоевания каких-то вещей. Может, тут человек метаться, да. Ожидать действий – да. Благоволение, кстати, да. Не думаю, что этого придерживается. Возможно, не хватает тут чего-то мужику тоже – да. Но человек, по человеку, его отношение к вам можно понять и можно почувствовать только тем макаром, что он что-то для вас тут делает в полной мере. Полную самоотдачу, полную, не знаю, это… Я бы не сказала, что здесь любовница, и жены, и треугольники, не об этом. Здесь он счастлив, с кем он находится, здесь он счастлив, с кем он живет. Поэтому, дорогие мои, вот осторожнее, пожалуйста, если кто в любовных треугольниках и непонятных отношениях по этому варианту. Поэтому вот. Дорогие мои, он делает все, что от него зависит и все на грани своих возможностей к тем людям, кого он любит. Ну, не прям все, ну прям все. если человеки, кстати, человеки, люди привыкли работать то ли на износ, то ли еще как-то. А кто-то задумается над тем, что вы к нему чувствуете по итогу. Да, дорогие мои, здесь вот на сердце больше какое-то некое... Давайте на сердце... Что на сердце у человека? Некое метание, некое... некий какой-то жизненный... Некий жизненный больше выбор, нежели что-либо еще, дорогие мои. Ну, правда, здесь какое-то метание. Хочу тух не знаю что. Здесь ожидание. Кто-то прям хоть убей, ждет каких-то праведных либо решений, либо как... Может, от каких-то инстанций тоже что-то ожидает. Здесь вот я бы сказала прям ожидание. Может, знаков судьбы. Но человек работает на максимум своих возможностей, и можете по его действиям увидеть, как он к вам относится. Давайте от его взаимодействия к вам. Если он к вам назначает свидание, значит, вы ему не безразлично. Если он спрашивает вас о чем-либо, значит, ему интересно то, чего вы от него чувствуете. И к нему чувствуете. Потому что здесь есть некое непонимание, о чего он ко мне чувствует у кого-то здесь. Я что-то там подсмотрела. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то вот что на сердце, ну вот какая-то непонятная дичь ситуация, которая за все хочется, а что-то не может. Вот, возможно, связано с его укладом жизни. Вот я бы сказала больше как-то так. И с его жизнью, с решением, возможно, других каких-то инстанций, либо каких-то судебных приставы также здесь какая-то такая вещь, либо какие-то правосудные дела, то тоже может об этом говориться. Поэтому, дорогие мои, короче, как-то так. Дорогие мои, спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам всего самого лучшего. Подписывайтесь на канал, на канал. <laughs> Ставьте лайки, колокольчик обязательно. И желаю еще раз вам самого наилучшего. Пока-пока.